Коллеги, всем привет! Это Андрей Тихонов. Коротенькое видео про самые-самые-самые основы биомеханики для очень начинающих врачей, но жизнь показала, что иногда это не очень понятно. Для этого возьмем два девайса. Один из них привычен начинающим коллегам. Это iPhone, убитый в свое время младшим сыном. Старенький такой. И яблоко, с которого мы просто возьмем вот эту наклейку. Яблоко на яблоко. И приклеим его примерно, примерно в центр сопротивление нашего айфона, то есть, примерно в его центр. Итак, у нас есть объект, у него есть центр сопротивления, и мы с вами знаем, что если мы хотим переместить любой объект в том числе зуб или зубной ряд корпусно, без вращения, мы должны оказать силу, примерно проходящую через его центр сопротивления. При этом, в какую сторону мы на объект бы не действовали, если вектор примерно будет проходить через центр сопротивления, то объект будет двигаться корпусно, то есть, без вращения. Если же мы будем оказывать силу не через центр сопротивления, например здесь, то объект будет А перемещаться в сторону действия силы, Б вращаться одновременно. То есть и центр его сопротивления будет смещаться в сторону действия силы, при этом еще он будет вращаться. Если же мы хотим чистое вращение на месте, чтобы центр сопротивления объекта зуба зубного ряда никуда не сместился, то мы оказываем... Так называемую пару сил, когда двигаем объект двумя силами, противоположными по направлению и одинаковыми по величине. Например, вот так. Да? Тогда объект начинает просто вращаться на месте. Например, торг, ангуляция и подобные движения.